лишь в трех городах мира есть такая достопримечательность как катакомбы Рим Бариж и, конечно же, Одесса. Но если общая протяженность римских катакомб около 500 километров, а парижских около 300, то одесские катакомбы протянули свои мрачные щупальца на целых 2500 километров. Это самые загадочные, сложные и запутанные рукотворные пещеры в мире. Одесские катакомбы представляют собой подземные каменоломни, в которых добывался строительный камень-ракушняк, используемый для постройки города, благодаря которому молодую Одессу называли «желтым городом». В 19 веке катакомбами с успехом пользовались контрабандисты и разбойники. В 20-м здесь прятались революционеры и партизаны. Но в 21-м их активно пытаются закрыть от любопытных урбан-исследователей. Так как никто не знает всех коридоров и галерей этого лабиринта, в котором можно потеряться навсегда. И, я думаю, до конца так и не узнают. Мы же проникнем в катакомбы в селе которая которая находится в 20 километрах от Одессы и выйдем в селе Усатово. На данный момент это один из самых длинных и опасных среди возможных на сегодняшний день переходов в исследованной части катакомб. Ну что, ребята, нас ждет офигенное видео с самых больших катакомб в мире. Поэтому в самом начале ролика можете уже поставить лайк и приятного просмотра. Друзья, всем привет, меня зовут Сергей Трейсер, я сейчас нахожусь в Одесской области. Меня, в общем, пригласили мои зрители, наверное, правильно будет да, сказать, да. в местные катакомбы. Я уже был в катакомбах, но я не очень много где был. Они же, можно сказать, практически профессиональные гиды. Мы сегодня, у нас будет такой длинный переход под землей, который будет длиться несколько часов. В общем, ребят, расскажите в двух словах. Куда мы идем, что ну, здесь что будет происходить. Мы собираемся провести как бы, наш очередной переход между Нерубайским селом, которое находится за Одессой в пределах 20 километров, и, в другое село, тоже недалеко отсюда, село Усатого. Подземный переход длится около да, трех, трех часов. часов ну... А километров сколько? Шесть э -э -э километров. Шесть километров. километров да. Огнище. То есть как бы путь нелегкий. Ребята, мы уже внутри. Как я говорил, здесь добывали ракушняк. Видите, такие ровные срезы. То есть, какой-то техникой здесь добывали ракушняк. А вот это был уже такой небольшой обвал. Ребята говорят, что они когда начинали лазить... Сколько лет назад это было? Где-то 10 лет назад 10, вот этого обвала не было. Ну, как бы, такое иногда случается, когда что-то обваливается. Я надеюсь, нас сегодня такого не будет ждать. У нас все будет хорошо. В общем, мы погнали туда, вглубь. Мы уже, ребята, немножко углубились. А, смотрите, вот эта черная метка Это раньше был такой уровень воды То есть здесь было затоплено У нас впереди, кстати, тоже ждет место, где затоплено, да? Да, да, конечно, там да, тоже уровень обязательно. А глубоко там будет? А, максимум, по сможет Я да. понял, в общем, ребят, мы взяли с собой резиновые сапоги Кто-то взял резиновые тапочки Короче, как-то как пройдем Как оказывается, здесь Добывалось все вручную, белилось просто такими типа ножовками И выпиливались идеально, практически идеально ровные кубы А вот то, что было не идеальной формы, оно складывалось вот так Для чего, ребята, оно складывалось? Чтобы укрепить и для того, чтобы еще... Ну, ты же не будешь выносить эти камни лишний, лишний труд на улицу Ты его скинешь где-то сбоку, чтобы можно было проехать тачкой Вот это, ребята, называется бутовка Забутовка. Или забутовка. Бутовка, забутовка, забутовка. Здесь забутовки. оно как бы более ровно все выпилено. И там метра на два э, к этому. Закладка. Да, мы, короче, не посмотрим туда, здесь какая-то бумажка ну, с там метра, метра два, где. Добыча ракушника здесь началась, ребята, примерно в 1890 году. Короче, где-то конец 800-х годов. И в то время еще, получается, не было какой-то спецтехники, поэтому добывалось все вручную. И, соответственно, лампочек и фонариков, как у нас, тоже не было. И люди ходили с керосиновыми лампами. Вот, кстати, один такой артефакт мы нашли. Вот это колба от старой керосиновой лампы. И еще вот есть такой артефакт, что-то непонятное, железное такое. Пришли мы, ребята, в такой красивый тоннель. Смотрите, сверху, я так понимаю, был обвал небольшой. И вот здесь видно слои самой породы. Еще один такой красивый проход. Забутовка с двух сторон. Очень красиво все выложено. Сверху тоже такой обвал. И опять же, смотрите, видно слои породы. Вот так с годами. Накапливалось, это накапливалось. называется как будто вот как сбойка. В принципе здесь вот видно, вот можешь посвятить туда дальше. Наш как будто срезка, сбойка с другим районом. И вот здесь э, вот надпись 15 февраля 1952 год и подпись э, как бы бригадира, который проверил работу и расписал. И такие будет много. И вот кстати вот слева здесь тоже вот есть. Как бы проверка выполнена, подписался. Еще, кстати ребята здесь пока мы идем можно встретить очень много надписей. Все они нарисованы графитом, а баллончиком здесь категорически нельзя э, рисовать, за это можно даже получить Поэтому, если будете в катакомбах и хотите оставить здесь какой-то след, берите с собой графит. Расскажи нам, пожалуйста, как вот добывалась э, добыча, собственно, самого ракушника. Насколько я понимаю, ты говорил, она вручную добывалась? Изначально она велась вручную, пилами, ломами и подручными средствами, молотками. Пилится вот такой вот косячок посередине, с одной с этой. Потом, насколько они пропилили до Тудова, они делают пропил сверху, снизу, сзади. И потом мужик с такими крюками длинными просто подходил, вот эту штуку дергал на себя. Главное было отбежать, чтобы на ноги ему не упало. А потом уже он падает, он может развалиться, он может полдня проработать, это все пропилив. А он разобьется в, в труху вот такую вот, как бы, и толку нету. А может быть повезет, и он там себе распилит, сделает там себе вот эти штуки камня. Реально, ребята, раньше такой адский труд у людей был, все вручную делалось. Чего, наверное, могло кого-то завалить? А постоянно происходило. Постоянно, такое. да. Ну, ну сейчас а, видите. Кстати, а, человек попал, один, остал контрольное время. Не вышел в контрольное время на выход. И, в общем, случился завал, к сожалению. И у него был открытый перелом ноги. Со временем его нашли, но это очень такая печальная история. А у вас вообще, вот вы говорите, 10 лет а, ходите по катакомбам. Да. У вас что-то подобное случалось когда-то? У нас, к счастью, нет да это очень хорошо да. Я надеюсь и сегодня у нас все будет тоже хорошо Абсолютно все будет. нам домой надо нас ждут в общем ребята раньше здесь нужно было ползти но люди сделали такую вот копанку вот этот грунт и вместо того чтобы не ползти сделали вот такую вот траншею если вот так присесть как мы присели примерно вот так можно идти это хорошо что можно идти очень большое спасибо людям которые это сделали Потому что, если бы мы ползли, мы были грязные Очень сильно Но я думаю, мы и так сегодня будем грязными Но все равно удобнее так идти Ай, блин, головой ударился Все, ребята, вышли мы с этой копанки Уже продвигаемся дальше В принципе, картина здесь, знаете Практически везде О, можно в полный рост встать Картина здесь практически везде одинаковая Поэтому я каждый шаг нас наш не снимаю Черти, бесы. Ой, спина, матри, спина, пьяна, ой, мы хорошее. только что согнутыми шли. такой продолжительный участок. Есть, кстати, классный лайфхак, когда наклон очень сильный, ты так руки за спиной и погнал. Наши проводники говорят, что здесь раньше была подземная церковь, и вот здесь такие типа стихи, молитва. Если кому-то интересно, можете нажать на паузу, прочитать. Мы же это читать не будем, мы пойдем дальше. Говорят, что это очень старая надпись, которая, возможно, даже там сто лет где-то, да, может немножко просто, меньше лет где-то. Вот он даже с жесткими знаками, некоторые слова, как раньше писали. Кстати. Итак, ребята, мы пришли в такое место классное. Здесь 6 развилок у нас. Я, честно, если в какую-то из них пошел, я бы, наверное, сам не вышел. Кстати, смотрите, видно слои породы очень так контрастно. В общем, у нас привал. там вторая, туда третья, вот там четвертая, налево, пятая вон и шестая. Я, честно, не знаю, как вы, ребята, это все запомнили. Но вы, наверное, 10 лет ходите, запомнили. Я бы просто не вышел сюда, наверное, сам. Мы пришли в такой вот тупик. Мы сюда осознанно пришли для того, чтобы вам показать такую ермуху. Кстати, что за ней находится? Дом, честно, видимо, терет, ну, как... Сарайщик Я... такой. Я понял. Подвальщик. То есть, если мы постучим, нам даже теоретически могут открыть. Ну, да. Или, или по-другому сделать. Или дать просто нам. Да-да-да. Ты думаешь, она работает? Я думаю, она работает только с той стороны. Короче, ребят, мы пошли в одну сторону из тех шести развилок. Теперь идем в другую. И нам нужно будет выйти сегодня в другом селе. Зашли мы в одном, а выйдем совсем в другом. Смотрите, ребята, какой здесь есть провал на нижний ярус. То есть, вот эти катакомбы идут в несколько... Ярусов. Кстати написано, хочу в поход 2К17. Шарит, шарит. Все хотят в Ребята, сколько здесь вообще уровней катакомб? Всего два. Всего два. Слушайте, я на Википедии когда ты читал, что общая протяженность Одесских катакомб более двух с половиной тысяч километров, это правда? То есть они, получаются все не исследованы? Нет. Исследованы две с половиной части. Да. Две с половиной тысячи это уже то, что на картах есть нанесено. А еще до сих пор делают шахты, есть шахты рабочие. Ну, которые нелегальные, конечно. Ну, и с каждым годом, как бы, плюс там, ну, там, 50 километров каких-то еще плюс да. прибавляется. Так получилось, ребята, что самые известные катакомбы в мире это парижские, но они в разы меньше, намного-намного меньше, нежели вот эти. Мне рассказали только что очень интересную историю. Понятное дело, что вот сколько мы идем, это все руками никто камень не выносил. И в очень древние времена... А вывозили, получается, камень лошадьми с такими небольшими повозками. И знаете, как с колеса торчит такой штырь? И вот, получается, вот этими штырями вот здесь в повороте колесом сделали такой срез. Мне уже, ребята, немножко жарко. А здесь под землей круглый год, температура примерно 14-15 градусов. То есть летом очень круто, на улице жарко. Ты спускаешься сюда, здесь прохладно, зимой... Прикольно, потому что на улице холодно, сюда спускаешься, здесь тепло. Но сейчас такой период, переломный, что и не холодно, и не тепло еще. И мы не знали, как одеваться. Я, короче, одел такую куртку, и мне сейчас в ней становится жарко. Вы можете там, наверное, видеть, у меня уже блестит лицо. А, нужно немножко раздеваться и двигаться дальше. Очень жарко, ребята. Мы уже разделись, но ну, а сейчас будет вода. Кстати, тут на водичке такая красивая хрень есть. Это пельцы. кольцы, да. Корочка. Да. Ох, из них камни потом. Смотри, как пальцем прислоняй, смотри. А. Делаешь вот раз. Кстати, я когда-то видел в пещерных колодцах, если вот э, много лет никто не заходит туда, то потом оно превращается в такой слой, ну, да, и да. по нему даже ходить можно. Так мы покажем тебе такое. Да, здесь есть такое. Ну, на, примерно на выходе. Я понял. Ну, ладно, тогда все еще впереди. Короче, ребят, как я говорил. Я угадал, на самом деле, я так ляпнул. Дальше вода, нужно будет сейчас... Серега раздевается, нужно будет как-то скакать по вот этих камнях. А потом где-то, <свеч> где будет глубже, мне все-таки наконец-то пригодится этот пакет, который... Я Абуза, реально, абуза. В общем, здесь, в принципе, круглый год температура, ты уже говорил, да, 14 градусов, да? И тут влажность тоже 99%. Почему? Ну, потому что тут влагина, в принципе... Жара, и... не, пацаны. Тут некуда идти. Да. А когда ты идешь еще, и вот эта влажность... 14 градусов, ну как бы типа холодно, но когда ты идешь, у тебя мышцы напряжения, это все, ему ну, некуда деваться, и плюс влажность, короче, это очень жарко. Это связано века. с тем, что слабо здесь воздух и да, такая конечно, высокая влажность. Ну, То есть, есть, ребят, даже на море реально влажность да, немного есть. ниже, влажность, нежели здесь. Конечно. Так, Серега пошел вот так. Мне сейчас надо точно так же, только еще снимать, Слава светить Бог. и держать пакет. Слава богу, не знаешь, Сигур? Шо. Не знаю, авто накидывал тут эти камни, но большой ему респект. В общем, ребята, мы проходим сейчас достаточно жесткий участок нашего маршрута. Смотрите, стены покосились. Они когда-то, наверное, были под прямым углом. А потолок много где обсыпался. Вон такие есть обалы. Я думаю, нам, наверное, там не следует задерживаться. Сего? Мы как-то постараемся быстро пройти там. Включаем четвертую передачу и побегаются 56 стенкой. Бросьте. Блять. очень а очень хорошо, красиво да? да выглядит все слои вот так слои видно контрастно. Реально, но, ну, я весит, думаю даже больше хотя вообще ракушняк 100. сам по себе легкий но, 100, но, 100. 100. но здесь наверное, килограмм 500 будет смотри там это у, у тебя над головой да, не, не цепляйся, скол не. может сейчас еще небольшой бал быть поэтому лучше вообще-то иди оттуда да, да. это место да. да. очень Около километра еще и Ребята, смотрите, какой участок. Раньше здесь была везде вода, а потом кто-то вымыстил такую вот тропинку, за что им большое спасибо. И вот этот пух, это на самом деле не пух, это мертвые комары, которые покрылись плесенью. Смотрите, как их много. А если посветить вверх, а вот вот. то это просто ужас. Мне интересно, они, наверное, в анабиозе каком-то и еще не слетаются на наши фонарики. Миллион штук. Блин, такое количество комаров, наверное, может загрызть человека. Ну чё, погнали дальше туда. Короче, ребята, вот там вот дальше вот, там дальше будет левый поворот, и вот там по левую стенку там, ну не по шее, но выше пояса точно есть. То есть осторожно нужно идти. Ну да, по правую сторону это самое ми мелководье, и плюс там ко мне еще наверное, сантиметров 30 точно. Вот так вот мы, ребята, шагаем, с этой стороны не глубоко. Вот даже видно, кстати, дно, если присмотреться, а здесь уже не видно, здесь реально глубоко. Все, вышли. Вот сейчас мы прошли, это был район Дадай-Шахты, сейчас мы входим, это называется сбой между районами. вообще начинается машина выработка. Там не ручная машина. То есть до этого все рули... было ручная выработка. Да? А да. это уже более современное что-то? Да. это все машины. Выработка. Кстати, да, видно сразу так, все ровненько. Здесь можно на машине проехать. Ну, на низенькой, да, какой-то можно проехать. Так, ребята, теперь мы входим в такой <laughs> интересный район. Так можно сказать, очень аварийный достаточно. Тут можно даже вот сразу увидеть, в принципе, такие пласты висят по несколько тонн. И я как бы... Быть крайне внимательным и не цеплять то, что может упасть на тебя на голову. То есть беречь свою голову и смотреть наверх и вниз одновременно. Ну что, очень осторожно. Погнали. Дальше вода, нужно переодеваться Потому что там уже такая вода, что по камушкам Ее обойти не получится Специально на такой случай у меня С собой есть вот такие вот сапоги Все, ребята, я готов проходить да, Сквозь воду секунду. и огонь И, и камни И, и ракушняк и, и, и все остальное Слушай, тебе вообще пофиг, да? В тапочках, в трусах Кстати, вода чистая, чистая, но вот мы идем, и она сразу становится такая мутная-мутная. А пока что не глубоко. Но чем дальше мы будем идти, тем будет глубже. Сверху осторожно, там реально можно, если зацепить, обсыпаться может. Точно такой же кусок, как вот здесь лежит снизу. Стремное, ребята, место. Саша пошел разведывать маршрут туда. А мы пока сидим здесь... Ждем Чили. его? Чилим отдыхаем. Чилим, да. Мы Крэн вот, короче, в таких яврубацких сапогах. Серега в забродах. Ого, и вообще босиком, да? А тебе не холодно? Нормально, водичка хорошая. Водичка хорошая. Мне на самом деле вот просто так в сапогах прохладненько немножко. Я бы не сказал, что холодно, но немножко прохладно от воды. Ну что, ребята, мы услышали крик в конце тоннеля. Значит, нам все-таки туда. И наша экспедиция продолжается. Кстати, ребята, отваливаются куски породы такие, смотрите. Рано или поздно это все обрушится, но я надеюсь, это будет не сегодня, и мы этого не увидим. Из-за высокой влажности воздуха ракушняк натягивался влагой и становился хрупким, отчего с годами и так аварийные стены катакомб становились еще аварийнее, и в некоторых местах к ним было очень опасно прикасаться. Кусок стены отвалился, да? Ну, вещи? Да, здесь сырость большая, и вот этот э, ракушняк, он вот это. набирается, наверное, влаги и становится таким рыхлым. Вот эту мне нравится. Да, ее вообще лучше не трогать, вот эту конкретно. Приблизительно не дышать. О, уже, ребята, по колени, смотрите. Ребята, здесь уже такая бека-билибердяка под ногами, понемножку засасывает. Не буду прикасаться, потому что это все может обрушиться, и непонятно, сколько оно за собой может да. потянуть. На первый взгляд находиться там было не очень страшно, но осознание того, что все это рано или поздно обрушится, очень пугало. Очень осторожно, и желательно, ребята, блин, по возможности не трогать стенки руками, а тут страшно реально. Глубоко, справа. Глубоко, справа. Дальше, ребята, такой коротенький узкий проход. Нужно проползать. Че, как в такой позе вообще ходить, пацаны? Ну, учитывая то, что а. у меня тут петля на шее, <laughs> то вот такое. Ну, на самом ты... деле, когда долго в такой позе идешь, немного утомительно. Блин, как оно сжимает! У меня шея придавливается. Давай, пошел. Голова осторожно мне ударился. То разгибайся, я так и смотрю. Ух, ты зав... завязал. Смотрите, ребята, да. какая-то железная. Ступеньки, лесенка. Ступеньки, да. Лесенка. И очень-очень очень старые бутылки. И вон цепь от пилы. пилуют. А вот шина от пилы называется. А на нее цепь. Не а на цепь. На нее да, цепь. Да, а да. вот, кстати, цепь. Ребята, смотрите, что мы нашли здесь. Нижний ярус катакомб. Он под потолок затоплен водой. Кстати, да, туда даже не пройти никак. Нужно ныряться квадрангом, разве что. Там человек, человек так смутно пролезет, если честно. Да не, нормально, там человек пролезет. А там нравились люди, но там ничего интересного. Они выплывали назад? Да. Кстати, ребята, я множество раз был в подземельях, видел разные обозначения. И сегодня мне рассказали значение одного из них. Это вот это. Это значит, что в ту сторону тупик. Они не всегда правдивые. Но этот правдивый. Нам нужно туда. Кстати, здесь уже тоже видно, что здесь техникой какой-то что-то добывали. Я уже. По вот этому шея, узору. Шея. По вот этому узору могу это определить. Добывали вручную или техникой. Мы дошли до стенки, на которой очень много людей расписываются. Ну, на самом деле, здесь везде кто-то что-то пишет, но здесь по-особому много. Вот, кстати, ребята, еще в одиннадцатом году оставили свои подписи. Можешь их расшифровать, пожалуйста. Вот, это СТА, типа Станислав Чувук. Шалима Владислав. Одиннадцатый да, год. В принципе, большую часть пути мы уже прошли. Да. Ага. Конечно, писатель с меня так себе. Странный Сергей. 13-12. Сегодня, кстати, пятница 13-ая. день, чтобы заблудиться в катакомбах. О, так, да. нужно найти еще место, да. ребята, где можно вылов написать. Потому что, видите, а, вот да, оно да, может да, стереться. Я хотел бы написать в таком месте, чтобы э, надолго а моя надпись сохранилась. Что, да? Написал Сергей Трейсер, 19-й год. Иван, Ребята, мы уже достаточно давно идем вот так. Часа три, наверное. Блять, ты такая, я разогнулся. У, наконец-то мы разогнулись. Но все равно еще не полностью. Короче, три часа мы уже находимся где-то под землей. Уже немножко устали. Хотим, себе побыстрее выйти, но пройдено всего лишь где-то две трети. Какой-то Ваня оставил свой автограф. Смотрите, опять же такая щель. И очень большой-большой камень, если ближе, он ближе, ближе, по обвалится 7. Кстати, да, непонятно Трещина, и оно... оно знаешь, как будто отсылаивается чисто вот одно, а вот от... Одно-двухного Трещина, было. видишь, вон еще где-то она если обвалится, я не знаю сколько метров Короче, кусок такой Просто на землю И будущее поколение диггеров, если это так можно сказать Как называются люди, которые по шахтам... Э, ну, что, у нас подземщики Подземщики Короче, будущее поколение подземщиков будет уже Ходить по ним Так как мы уже много таких участков проходили то не факт, что не Вот такой вот, ребята, тоннель. Достаточно длинный он. Ты сюда посвети. Прещина. Где-то все болится может. Давай, короче, лезь. Не хочу здесь задерживаться надолго. Ух, погнали, ребята. Кстати, под ногами какой-то то ли грунт, то ли говно. Ну, на грунт больше похоже. Болото, короче. Хорошо, что оно сейчас сухое. И мы можем его относительно легко пройти. Ну, практически. Если долго не стоять, то кажется, что сухое. Вот, ребята, все больше и больше сужается. Надеюсь, сейчас он не закончится и мы сможем в принципе где-то выйти. Чем дальше мы, ребята, двигались, тем больше я видел, как падает уверенность наших гидов. И в какой-то момент я осознал, что мы где-то пропустили нужный поворот. Надо да? запачкать. Давай, покажи, как румынский спецназ лазит. Серег, не сюда. Пошли обратно. Вот, прямо... Прям, можно я Бля, Пугают такие моменты. Ребята, определитесь. Сейчас определимся, туда-не туда. Смотрите, Шо? ребята, какой Серега мокрый. Чтобы вы понимали, нам реально очень тяжело Смотрите. идти в такой позе. Ну, здесь, кстати, да, можно Короче, выпрямиться, а здесь в том, нужно согнуться. Сегодня позитивное настроение и... Скоростное прохождение туннеля И вот в такой позе, ребята Мы хреначим, потому что Контрольное время, в которое мы должны До которого мы должны выйти на связь, это 8 часов Сейчас уже 7 Остался час, ну, выход скоро, конечно Но хотелось бы раньше Этого времени Вылезти наружу Тупик Выгибаемся и пошли Главное на скорости не черкануть головой, ничего Потому ну крыса. То это кот, серый кот. Ну, если тут кот. А то вправо побежал. Уже, кстати, воняет мусором, каким-то дерьмом. Слушай, может, тут выход есть? Наверное, да. есть, раз кот залез. Иди, чек, А, ну, смотри. Может, кто-то залез. Фу. Короче, ребят, это осталось за кадром. Мы втыкали один поворот. Чуть-чуть блоканули, но уже вышли на наш маршрут обратно. Мы это уже видим по меткам. Все хорошо, скоро уже выход. Ребят, вам очень повезло, что камеры не проедают запахи. Да, здесь, кстати... Очень а, очень воняет. Все, нам для... сюда. Идем за котом. Все правильно. Тут за стенку, зато левую нельзя держаться. Тут только очень аккуратно. Видимо, снова лежит. С... очень аккуратно. Тихо Ой, Давай, давай руку дай. Видимо, скали по прибору. Вон какие-то отходы лежат, три, кто-то сбрасывал сверху. Да говно там иллюзы. Ну это короче реально говно, а? Ты уверен, что... Да, я Смотрите, ребята, труба. скидывают какие-то обрезки со свини, походу, или с человека, не знаю. По цвету подходи. По цвету... Хорошо, что я в сапогах, пацаны. Короче, мне все говорили, нужно снять сапоги. Потому что неудобно. Хорошо, что я не снял. Фу. Вам не передать этот запах, ребята. Сиро. Что? Сиро, точно, оно? точно оно? Спрашивает. Ждем. Фу. Тупо в дерьмо. дерьми дерьмище вступил. Самое обидное, ребята, что нужно возвращаться, потому что опять <с не тот поворот. Фу, блин. Давай еще туда сходи, а я тут постою, понюхаю это дерьмо. Мы Стоп, подожди. А, есть, мать Прикинь, чувак. Чувак, мы с гидромета в обход, Мы вошли, прикинь в обход О -о -о -о! В общем, ребята, как вы поняли, мы немножко блуканули, я не хотел это снимать да. А теперь прикинь, там выхода нету Прикиньте, чуваки, если вы понимаете, что вы блуканули, как его нам Ребят, никогда в жизни не идите в катакомбы сами, ни в коем случае И их. Проведен... Потому что вот, ребята, реально даже вот катакомбы настолько большие, достаточно просто пропустить один какой-то поворот и все, жопа. Даже вот наши проводники, которые уже 10 лет лазят здесь, иногда могут по невнимательности пропустить да, какой-то такой... поворот. Я в одиночку ходил в Чернобыльскую зону, я туда много раз ходил, я ходил в один карпаты. Это все фигня, катакомбы это самая стрёмная фигня. Реально, я видел, как все старались молчать и понимали. Мы очканули, серьезно? Не, ну, а я вижу, я я я вижу что-то не то, да. короче, но думаю, Знаешь, смысл как паниковать. Когда мы выберемся, я одну из вас втащу. Честно, я тоже очканул. Я вижу, что вы, но короче, мы уже... не поддаемся паники, Главное, Нет, я тоже не удаваться. паникую, потому что понимаю, Нет, да я что... Я решил спешить побыстрее куда-то. Что еще куда рано паниковать, так. в случае чего можно было просто в какую-то канализацию да. орать там. Знаешь, что идет, когда я выйду? Я запишу своей девушке сообщение, скажу, что я люблю больше жизни, Что она самая прекрасная, что у меня есть. Угу. И своей маме позвоню. Скажу. Скинешь ей просто ссылку на мое видео. Я очковал, я думал, что придется вообще э, такими же... Ну я понимал, возврат, что я в, случае, да, в случае чего, то есть мы не забудемся, мы будем возвращаться точно так же. То есть из-за угу. этого я не паниковал и вообще молчал. Ну там бы я уже с головой бы окунулся бы и покупался бы. Это так жарко. Да, очень тяжело на самом деле, ребята. Смотрите, вот мы сидим, лежим и какая высота... И мы уже, короче, со скольки с трех часов, кстати, да, в 3.11 мы зашли уже без 25.8. И мы вот, короче, наверное, половину этого времени в такой позе, мама и пол. Перебегали здесь. Спина всем болит. Пацаны, да кто-то пожалуйста. Тяжело Пацаны, очень. Да. Что, давайте может на улице уже отдохнем. Подожди. Уже Надо немного остыть, да. остыть немного. Да, давайте остынем, чтобы потрясне. Да, быть, да. Заболеть. Ну. Я сейчас рад был бы заболеть. Главное, что выйдем. Смотрите, ребята, уже под выходом вот такой вот колодец. Не хотелось бы туда упасть. Ты еще наверх сними. О, он еще и наверх. Ну да. да, решетка какая-то. Если бы очень прижало, я бы... Иду, Все, давай, прыгай, да, я за тобой. Да, да. Ребята, здесь а уже да. очень холодно становится. Чувствуется, что выход скоро. Бутылок много, это главные улики, что выход скоро... Все, вышли. Да. Ух ты! Ура! Ура! Ну вышли! Ура. Земля! Земельшка! Ура! Кстати, мы успели. Я говорил 8, выйду на связь. Мы успели. жить. Мы у кого-то в огороде вышли, ребята. Все, ребята, мы вышли, нас в таком виде пустили в магазин, мы спросили разрешения, нам сказали, что можно зайти. Короче, ребят, мы зашли в одном селе, вышли совсем в другом селе, и сейчас в таком прикиде будем возвращаться километров 5, наверное, да? Ну, темно, через все село не страшно идти. я, в принципе, чистый, Ну, ты чистый, да. Нигде не я, короче, не могу с себя снять эти сапоги, потому что я вспотел, пока шел в них, они не дышат, и у меня полностью мокрые джинсы, а на улице холодно, ветер, я не хочу заболеть.